Уникальный идентификационный номер присваивается объекту учета однократно и не изменяется в течение всего времени его создания, развития, модернизации и эксплуатации. Таким образом, изменить классификационную категорию объекта учета нельзя. Какой код ОКПД-2 возможно использовать для закупки планшетного компьютера? Для закупки планшетного компьютера возможно использовать ОКПД-2, 26, 20, 11, 110. Компьютеры портативные, массой не более 10 килограмм, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата. Обязательно ли подписывать расчет НМЦК? В соответствии с приложением номер 1, к методическим рекомендациям по применению методов определения начальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, утвержденными приказами на развития России от 2 октября 2013 года номер 567, рекомендуемая форма расчета НМЦК должна быть подписана работником контрактной службы или контрактным управляющим. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту infosobankoceki.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!